Мы всегда работаем над чем-то новым. Она может расписать все. Все-таки Шенгурск ⁇ это старинный город. Практически все мастера проводят мастер-классы. Они с удовольствием идут на то, чтобы поделиться своими знаниями. В принципе, мы мастеров не держим в тайне. Добрый день. В эфире подкаст ⁇ Сельские предприниматели, вдохновляющие истории ⁇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 То есть вы знаете всех мастеров Шенкурского района, я правильно понимаю? Ну Тех, кто работает в традиционных ремеслах, правильно. Да. И э, вы, собственно, предлагаете э, такую площадку для реализации продукции, произведенной на территории Шенкурского района. Да, я работаю с мастерами Шенкурского района, и они мне приносят свою продукцию под реализацию, после чего... Я им заказываю продукцию, uh -huh. смотрю, отслеживаю товарооборот, Ну, то есть я отслеживаю спрос uh -huh. на эту продукцию. Что-то идет лучше, что-то нет. А как давно вы работаете? Мы открылись а... в 2014 году, 2014. то есть пять лет, у нас в этом году юбилей. Да, замечательно. Будете праздновать? Нет, мы скромно. Надо нескромно отпраздновать такое прекрасное событие. Тем более, что далеко не каждый район может похвастаться тем, что есть вот такой рынок сбыта, возможность для реализации своих товаров для мастеров народного промысла. Я правильно понимаю, ваши мастера занимаются именно народным промыслом? Да, в основном мастера работают в традиции. К сожалению, время не стоит на месте. Нужно все больше товаров в современной технике, но сделанных в традиции. Что вы имеете в виду? Чехол для айфона, расписанный Шенгурской росписью? Ну, почему бы и нет? Ну, какие интересные вот такие примеры? Например, современная одежда с ставками с Шенгурской росписью. Это, не, это может быть даже какие-то накладные, какие-то атрибуты одежды. Это может быть, например, какое-то кухонное решение, что, например, берестяной короб с росписью. Уже более удобны более доработаны Все-таки вот в наше время вот традиционные карабаи все-таки не так часто пользуются. А если это будут маленькие, удобные. Слушайте, вот вы сейчас сказали потрясающую вообще идею. Если изготавливать накладные именно элементы в народном стиле, я думаю, что многие рукодельницы стали бы их приобретать для того, чтобы украшать ими свои изделия. И, и сшитые, и связанные yeah и, возможно, какие-то там бытовые такие вещи, скатерти. Mm -hmm. Почему бы вам не наладить такой промысел именно готовых mm -hmm. элементов для украшения? Мы всегда работаем над чем-то новым. Интересно. Есть, я работаю ведь не одна, у меня же команда мастеров. Mm -hmm. и, то есть, вот расскажите о, о ваших мастерах. Что это за люди, чем они занимаются, кем вы гордитесь? Это совершенно разные люди. Кто-то на пенсии... И это, это их хобби, это их досуг, это их вот часть жизни у кого-то. Кто-то работает, но вот именно отдушина у них в том, что они занимаются рукоделием. Кто-то... Для кого-то это просто такой небольшой заработок. И есть вот такие люди, что у них это уже налажено так, что дополнительные средства... В семейный бюджет отлично. А, назовите хотя бы какие-то фамилии, вот что за люди работают с вами. Предположим, у нас в деревне Литвинова Шангурского района живет замечательная семья Любовь Александровна Виктор Сергеевич от, от Ларова. И Виктор Сергеевич лещик по дереву. Угу. В то же время он недавно освоил кость, угу. то есть сейчас он развивает свое ремесло по кости. Любовь Александровна замечательный художник. Она у нее, она очень хорошо видит сувенир. Она рисует, uh -huh. шангурской роспись владеет. Uh -huh. И в первую очередь они замечательные люди, они открытые люди, они идут на, на, на диалог. Есть, например, Димитрова Евгения. Чем и, она занимается? Она роспись по дереву, именно шенгурская роспись. И, и что и... она расписывает? Какие рас, предметы расписывают. Вот, то есть она может расписать все. Она видит, мне как раз интересно, что пользуется спросом. Она, она видит вот именно какую композицию сделать. И у нее это так замечательно получается. Что пользуется спросом, я могу сказать то, что это туеса, это разделочные доски. Mm -hmm. Это какие-то шкатулки. Когда вот больше всего, наверное, вот шкатулки интересные. Они маленькие, это может быть такой небольшой сувенир, подарок. В шкатулку можно что-то положить. То есть это будет двойной подарок. Покупаете у нас шкатулку. Ну, предположим, можно от нас что-то доложить mm -hmm. в эту шкатулку, а можно же от себя что-то и преподнести как подарок. Можно даже себе как интерьер. Mm -hmm. То есть наша роспись, она, наверное, везде подходит. И вот она мне очень нравится. Я правильно поняла, что вы, пользуясь возможностью такой, что в вашей лавке есть разные изделия, можете делать подарочные наборы? Да. Все возможно. А также мы можем, например, заказывая у одного мастера, отдавая под роспись другому, получать готовое изделие, то есть два мастера уже в итоге получают, получают, монетизируют свой труд. А вы как-то маркируете изделия мастеров? Можно узнать, например, чье изделие я приобрела? По ценникам нет. Но если вы заинтересуетесь, то я, я этого не скрываю. То есть вы не ставите перед собой задачу как-то брендировать имя ваших, вашего мастера, чтобы о нем знали люди? Я их по-другому рекламирую, можно так сказать. Как, как интересно. Но, то есть не все люди интересуются... Вы, например, приходите ко мне в магазин, если вы у меня спросите, uh -huh. значит, вам интересно. Люди не все такие. То есть кому-то вот просто вот понравилась очень вещица, и ему все равно кто-то сделал. Uh -huh. Кому-то надо узнать, кто это сделал, надо узнать, где он живет, то есть какую-то историю вот этой uh -huh. вещи, чтобы потом дальше рассказывать или какую-то вот знать эту историю uh -huh. вещи. От теме мы не скрываем, что кто у нас мастер. В принципе, мы мастеров <laughs> не держим в тайне, но и все-таки это коммерческое такое, что и рекламой особо uh -huh. не занимаемся. Но вот есть какое-то имя бренд какой-то вашей продукции Шенкурск наша, наша Шен сувенирная лавка называется посадские ремесла почему посадские могу объяснить все-таки Шенкурск это старинный город посад а ремесла они всегда существовали на всех территориях и вот возрождение как бы ремесел помогая возрождать ремесла через сувенирную лавку у нас получается вот Удов... двойное удовлетворение uh -huh. <laughs> то есть мы помогаем и социально и в то же время коммерчески дальше вот помогаем развиваться скажите какой средний чек в вашем магазине средний чек около 500 рублей это все зависит от сезона наверное uh -huh. Uh -huh. то есть зимой у нас нет туристического потока в Шенгурске. у нас все это так все размерено. Летом это все-таки приезжие, гости, немного туристов, а зимой это вот так же, так же получается, все сезонно. А какой турист к вам едет в Шенкурск? Деловой турист, который в командировку приехал? Это может быть и деловой турист. Или какие-то может... экскурсионные маршруты у вас там есть? Нет, к сожалению, маршрутов, нет, да? маршрутов у нас нет. Но у вас там есть mm -hmm. интересные гостевые дома, насколько я знаю. Люди, наверное, приезжают пожить в гостевых домах на природе. Да, конечно. У нас, наверное, три или четыре гостевых дома, которые работают. Вот я знаю, что они mm -hmm. работают. Я знаю, что они предлагают именно отдых в старом доме. Mm -hmm. То есть, такой дом, например, как в Верхопадинге, в Верхопанинке, вот района, вообще, в принципе, замечательная природа. Uh -huh. То есть у них там такой простор. Uh -huh. Хотя, например, в деревне Семеновской у них рядом бор. И то есть вот эти дома вроде бы в одном шенгурском районе, но различаются вот именно вот даже по природе. То есть если вы хотите приехать за грибами, вам надо в Семеновскую. Отдохнуть и подышать свежим воздухом именно соснового бора – это Семеновская. А вот почувствовать себя таким свободным – это верхопадинга. Понятно. Они, вот эти владельцы гостевых домов, ваши партнеры? Да. Нас объединяет Туристическая ассоциация «Шенкури». В их гостевых домах можно познакомиться с продукцией вашей лавки? Нет, они вам скажут, где наш, нашу лавку найти. К сожалению, мы еще не наладили такое, что чтобы продукция в нашей лавке была в гостевых домах. Скажите, ваша лавка она существует только офлайн, как сейчас модно говорить. То есть есть ли какие-то онлайн ресурсы, через которые можно приобрести товар вашей лавки? Пока да. Но мы планируем все-таки создать... У нас есть страница ВКонтакте, угу. но все-таки это должна быть какая-то, наверное, больше, более раскрученная группа, но мы над этим работаем. Ссылку на страницу ВКонтакте мы обязательно дадим в расшифровке нашей сегодняшней беседы. Но мне хотелось бы узнать, как человек, которому хочется приобрести какой-то, может быть, уникальный товар, уникальное изделие народного промысла может на вас выйти и может ли, можем ли мы заказать, например, что-то вот такое особенное, что хочется именно мне? Да, конечно, мы работаем так, что если вы нам заказываете, то даже, наверное, можно сказать, если вы придете ко мне или свяжетесь со мной, я вам найду мастеров, которые работают традиции и которые могут удовлетворить ваши потребности именно в сувенирной продукции. Вы говорили еще, что у вас в Шенкурске есть уникальный мастер, который режет по кости. Да. Давайте назовем его имя. Кто это? Виктор Сергеевич Атларов. А, это и есть Виктор Сергеевич Атларов. Да. Вот его изделия выставлены в вашей лавке или у него есть своя какая-то еще? У меня есть несколько его изделий, но пока он... И есть... Почему я интересуюсь? Потому что вот Архангельская область славится да. резьбой по кости, Холмогорской резьбой по кости, Холмогорской школой резьбы угу. по кости. Да? И очень часто приезжающие к нам гости прям целенаправленно спрашивают, где можно приобрести какие-то авторские интересные вещи, вырезанные из кости. И очень трудно в интернете найти ресурсы, где бы были да. представлены на выбор вот эти изделия. И бывают, попадаются странички отдельных мастеров, но это буквально там, может быть, 5-10 изделий, причем их нужно ждать, потому что не всегда они в наличии. А у вас вот как это все построено? Ну, пока я могу... Предварительный заказ или как это происходит? В данный момент я могу сказать только то что у нас есть в наличии но я могу вас если вам это интересно, интересно я вам смогу свести с мастером mm -hmm. и можете напрямую заказать ему то mm -hmm. что вы хотите то есть, то есть через лобку свой... через вас да. это все возможно да mm -hmm. уже напрямую с мастером общение, мастер быстрее поймет то что вы хотите и он знает, будет знать, что вам надо. Мария, а вот насколько важно создавать такие лавки мастеров? И вообще нужны они? Сейчас интернет доступен практически каждому. Они же сами могут продавать свои изделия? Могут. А зачем такие лавки нужны? Во-первых, ну на примере своей свинерной лавки я знаю, что не все... Могут заглянуть в интернет и найти mm -hmm. именно нужную страницу. Не все могут связать эти страницы именно вот к локальной территории. Mm -hmm. Когда приходят ко мне в магазин и видят то, что все наши изделия наших мастеров, они видят все вместе. То есть это, это такое пространство, где собраны большинство мастеров нашего района. Намного больше впечатления производит, сколько их у нас. Mm -hmm. Вообще, когда вы создали эту лавку, оценили мастера, сразу вашу идею? Нет, не сразу. Ну, каждому человеку нужен индивидуальный подход. Постепенно у меня ко мне присоединялись все больше и больше мастеров. Это не сразу. Наверное, вопрос есть, доверия все-таки. Да, это же прошло очень много времени. То есть от открытия и до того, как у меня достаточно мастеров стало, и потом потихоньку... Mm -hmm. До того момента, когда пока я не перестала искать мастеров, и мастера стали находить сами меня. Угу. То есть, вот до этого момента прошло достаточно времени. Угу. Вот вы, вы сейчас в большей степени сориентированы на покупателя, который к вам приезжает, да. Да, поскольку у вас лавка только вот существует в таком физическом варианте. Но я почему-то думаю, что будущее таких проектов, как ваш за пределами Архангельской области. Возможно, даже за пределами Российской Федерации. Потому что, побывав в Русском музее на экспозиции, посвященные народному прикладному творчеству, я вдруг с гордостью осознала, что львиная доля экспозиции из Архангельской области. И я так понимаю, что мы на самом деле являемся тем кладом, той платформой, на которой сегодня держится русская uh -huh. народная культура, русское народное творчество, Думали ли вы о том, чтобы вот выйти за пределы Шенкурска, области и, возможно, даже страны? Такие ну, амбициозные планы. Мечтать всегда можно, но в данный момент нет. Пока еще мы, наверное, к этому не готовы. Все-таки мастера, они не все могут создавать такой, очень большие объемы продукции. Угу. Нам надо сначала, если мы выходим на этот рынок, нам надо подготовить других мастеров, нам надо увеличить мастеров, масштаб. Не масштаб даже, нам надо увеличить мастеров, работающих в этих техниках, чтобы... Это, увеличить это количество, количество да, людей. Количество угу. людей, угу. научить людей, показать, что этим можно заработать. А вы что-то делаете в этом направлении? То есть вообще есть ученики у ваших мастеров? Ну, в принципе, да. Все мастера... Практически все мастера проводят мастер-классы. Они с удовольствием идут на то, чтобы поделиться своими знаниями. И... Вы слышали, что Центр Гарант объявил набор участников школы сельского предпринимателя. И люди, которые производят какую-то продукцию на основе народного художественного творчества, являются приоритетом mm -hmm. для набора в эту школу. Вам это интересно? Да. мы ждем вашей заявки я считаю что проект который вы задумали и который пять лет уже реализуете очень важен на самом деле для развития территорий сельских потому что вот на мой взгляд основная проблема наших производителей то что они действительно производят маленький объем продукции и они не могут себя позиционировать не могут продвигать свои изделия а когда вы объединяетесь когда вы формируете большой пул, предлагаемой продукции большую линейку продукции, когда вы выходите в интернет, когда вы начинаете говорить о себе не просто там Иван Петрович да mm -hmm. какой-то, а вы говорите «мы шенкурские мастера» или «мастера шенкури», то, конечно же, это совсем другое впечатление производит. И я очень верю, что ваш проект вырастет и станет действительно отличной площадкой для развития прикладного творчества мастеров шенкурского района. Спасибо большое. Мы будем надеяться и стараться. Всего доброго, Мария. Спасибо за разговор.